Для лечения приходите, моете луковичку, очищаете от корней, отрезаете столько, сколько вам надо, отрезаете от полностью от луковички, почистила ее, берешь на средние терочки, натираешь, потом марлечку и через марлечку выжимаешь капельки. Одна капелька для лечения плюс 10 капелек воды и плюс 2 капельки масла подсолнечного. Для чего масло подсолнечного? Для того, чтобы на слизистой оставались эти капельки uh -huh. все, и чтобы они не, не, не скатывались. Uh -huh. Масле содержит это все лекарство. Uh -huh. Вот через день, три дня вполне вот так достаточно, с вас палился, такие зеленые сопли. Uh -huh. Можете через день делать. Это необременительно. Остальные все луковички в холодильнике, вот в таком пакетике, в целлофановом, держать прозрачном. Uh -huh. Все. Потом опять. Пришла, достала эту луковицу, которую вы полностью не... не, не, не опять почистила ее. Сильно не чистить, как ртушечку. Почистила ее, опять отрезала столько, сколько тебе надо. Начистила на средней терочке. Угу. Опять капельку выдавила. Вот. И все. Одна капелька, повторяю, угу. цикламена. 10 капелек воды и 2 капельки масла. не жареного подсолнечного. Сыродавленный, да? Наверное, да, масло. Да. И это надо делать, одну капельку выдавлять, перед применением. А не так, что ты капельку выдавила, и оно будет лежать 10 лет. А сколько в холодильнике можно вот такие капельки держать? Можно желательно, 10? Нет, желательно перед применением делать. Ага, она у тебя высохнет. Свежая. Она у тебя высохнет за 10 дней. Ага. Поэтому вот это держи сколько угодно. Ага. Только пакетики вот так герметично закрыто, чтобы было. Все. И достала, если высохли эти луковички, ты их сбрызнула. Поняла? Брызла а водичкой. хранить вот эти можно посадить? Посту. Конечно, конечно, будут вот такие цветы, вот, uh -huh. сажай. Только не углубляй, и желательно, когда будешь сажать эту луговичку, желательно немножечко песочка добавить, и не углубляй. Они любят песок, да? Ну, немножечко, да, там же uh -huh. в лесу и песок, и торф свой а, натуральный, uh -huh. понимаешь? Uh -huh. Там и мох, там все в лесу они любят воду или посушим? Не очень, ну поливай все. Нет, кто это кто в лесу поливает, я тебя умоляю. Хорошо. Только, пожалуйста, не сажай на солнце Где-то так в тенёчке притеняй. У тебя постоянно будет свое вот это лекарство. Когда надо выкопать, да? Да, надо выкопала и полечилась. Всегда свое. Укропчики по 10-15. Спасибо большое.